Ничего, хотите? Нет. Пожалуйста. Вот. Все персонажи улыбаются. <г censorship> а, да. да. Да, массаж, по-моему, прошел. Я а что Раньше ходил. Вот сейчас на Аксан сейчас наперек. Аксан сейчас Олег, Аксан сейчас наперек. Аксан сейчас наперек. Аксан сейчас наперек. Аксан сейчас наперек. там сейчас наперек. Аксан сейчас наперек. Я когда-то спрашивал тоже, как когда он начинал, ты у всех подряд, вот как ты, что ты делаешь? Он говорит, что там Леша с машина. Петя, Питер. Сейчас Петя слава, что Леша. Так он, мне кажется, сказал одну умную фразу, и Серега, а что ж ты спрашиваешь, что вообще стоет у сварщика? Вот видишь, там вот парень жнет 20 килограм по груди. Вот он точно что-то знает, ты не волнуйся. Я тоже плоду сыр Ну да, тетя западка не Ну, не 20, 50 помни жалко, что там Приседал он 300, я точно помню, Он там 300 накладывал. Коряво Накладывал все, что есть. Еще тащили какие-то еще там эти колеса. Шоколадки. Там эти шоколадки из гусениц. 60 килограмм шоколадками квадратиками. Из гусениц, да. Нет, гусениц там это, по 30, по 20, а, это вот такой, как плитка. А, а, а я понял, понял. И там Рыжу такими раме... квадратиками она, 60 кг. Да, где-то килограмм 300, не знаю, не за что может 300 а, Я просто раз просто пошел по рукоходу, там раза 3-4 туда-обратно, и сорвал мозолку. Да? Да. Просто вот разное строение. Видите, остался на рукоходе, <плодил> разное строение <плодил> <плодил> рук просто. Вот даже сейчас, я уверен, сейчас где-то могу пройти раза четыре точно, я пройду. Вот, то есть сил хватит. Но я уверен, что вот у меня вроде мозги есть, но вот где-то в каком-то месте даже, которое вот не у меня появится новый и сразу сорвется. Вот давайте на мне проведем сейчас эксперимент. Ну Сорвем. Пять раз пройди вот. Нет, давайте 20. Еще 5. И все. Он как-то ходит неправильно. Да, он, он скинул куда-то килограммы, и на, сейчас легко ходит так. легко ходит. Так, легко ходит. так специально, да? чтобы было? Ну а потом... что, он, ну, пока мы отвернулись, он поменял руки и ноги местами? Что под Четвертый, да? Третий. Подмена здесь не Катя. А, Ладно, еще три раза сделаю. Что Все? Ну что, ну нормально. О, кстати, ну, ты занимаешься, в принципе, это регулярно, да? Когда Кир уже можно срезать. Уже нужно пальцы отрезать. Уже пришло, да? уже мужики, да? Про тут. У тебя вообще нету недавно срезал, да? У да? да. меня таки всегда. Сами отпали весной, да? Классно, когда повезти отпадают. Я беру штангу, мозоли на штанге. А, кстати. Да. Суровый <свят> а на штанге. Руках... Есть ножик специальный, которым а, срезают мозоли на, на стопах. Так. Знаете, да, Там такое маленькое квадратное лезвие. Вот вот ним распарить руку. В горячей воде. горячий, Минут пять, ну, потом просто срезать. А как часто? Мы ну, сейчас часто занимаешься, раз в неделю, если постоянно. Умеренно мере Ну да. <смех> <Мандуля>. если, <смех> если раз в неделю занимаешься, то можно вообще не срезать. В принципе. <смех> <смех> ну да. Нет. Можно трение. Можно перескакивать вот так вот. А можно просто отпустить прежде, чем провернуть. Vegas for the weekend, L.A. on a Thursday How you want me back, huh? Want me in the worst way You won't get a text on Christmas Eve and your birthday Can't believe I fell for all your games in the first place And since you like everything that comes with the fame I wish you luck, I'm sure that I'll see you another day You'll probably snag a rapper or a baller in the game And I'ma walk right by you backstage like. My mama don't like you and she likes everyone And I never liked to admit that I was wrong